Всем привет, с вами Анатолий, и мы находимся в поселке Монастырь, это действительно место силы, посмотрите просто, что находится за моей спиной, и я вам хотел здесь презентовать классный дом из бруса, из полярной сосны, которую не нужно обрабатывать, в которой не заводятся жучки, в которой все отлично, которая не дает усадку, то есть, э, и, кстати, как сказал застройщик, это единственный проект на 99,9% что таких домов в Сочи больше нет. Вот. Хотелось бы рассказать про дом. Дом 250 квадратных метров на участке 6 соток с бассейном 14 на 3,5 метра. То есть вообще нифига себе. Совсем не маленький бассейн, но он будет располагаться вот в этой части. Дальше по участку будет озеленение. Ну и я думаю, что нужно пройти... По самому дому, сейчас мы находимся на втором этаже, но думаю, что лучше было бы начать все-таки с первого. Ну, так будет понятнее. И вот если я зимой э, захожу в себе домой, то делаю это вот через эту входную группу. Там, кстати, еще снег до сих пор лежит. Захожу я домой. Здесь у нас гардеробная зона. Здесь какой-нибудь можно пуфик положить, поставить и что-то какую-то зону отдыха там или зону прихожей сделать. Дальше мы проходим на кухню. Здесь у нас кухонная зона. Кухня также с большим панорамным окном и из кухни, ну и здесь можно посередине сделать остров. Вот как я всегда хотел, но пока не имею возможности. Но в скором времени, надеюсь, появится Дальше мы проходим в огромную гостиную Здесь еще будет лестница Она будет э, не такая Она будет немножко по-другому сделана Будет идти закруглением э, Вот где-то с этой части И заходить наверх вот. Наверх мы тоже с вами поднимемся Хотел бы еще рассказать, что Вот на этой всей части Будет э, большое панорамное окно Раздвижные окна будут Шуко э, И сверху еще будет второй свет Привет! Вот, также здесь мы выходим на террасу. Это наша огромная терраса. Тут, я не знаю, ну, квадратов, наверное, 20. Ну, квадратов 20, наверное, терраса. Вот, и пойдем еще на первом этаже посмотрим кое-что. Есть же еще второй вход. Забор э, будет меняться. Э, и, соответственно, вот сейчас, в данный момент, мы находимся в бойлерной. Ну, тут будут газовый котел. Здесь какие-то еще постирочные, может быть, там помывочная. И вот это у нас второй вход в дом. С этой стороны как раз будет два парка места для автомобилей. Здесь, вот здесь будет санузел. Здесь будет дополнительная спальня. Ну, скорее всего, ее можно будет использовать как гостевую. И пройдем на второй этаж. На втором этаже не менее круто. Можно распланировать, можно самому. Есть дизайн-проект и планировки уже готовы. Как распланировал застройщик эти дома Кстати, вот здесь вот сразу мы Получается, выходим Ну, может быть, останется здесь небольшой такой балкончик Можно на него тоже какой-нибудь столик поставить, книжечки положить вот. проходим Вот это у нас длинный коридор И по дизайну застройщика Второй этаж делится вот здесь вот С этой стороны на три комнаты я бы оставил здесь две, вот. ну, чтобы полноценные, большие две спальни там, для родителей, для э, большого количества гостей. Раз спальня, два спальня. Э -э, обе будут с балконами. Также здесь проходим санузел. Вот эта вот часть, все будет санузел. Он вот такой проходной. И будет идти вот так. То есть ну, вполне себе вместительный, нормальный санузел. И вот в эту комнату, так как у нас здесь стена, мы пройдем с другой стороны. Вот в этом месте мы с вами уже встречались сегодня, потому что с этого места мы начинали снимать наш обзор. А, хотел бы рассказать, вот я захожу в спальню, у меня здесь большая Двухспальная кровать. А, никаких шкафов бы ничего. Где-то здесь отдельно бы сделал гардеробку. Никаких шкафов. Все вот, чтобы вот именно так и осталось красиво. А, ну, там какие-то тумбочки. Гардеробочка у нас здесь. Большая, широкая. Ну, можно сделать побольше. Можно сделать поменьше. Кому что нужно. И также у нас здесь большой санузел. Мастер спальня с большим санузлом. То есть вот... Получается, здесь стоит у нас ванна, садишься в ванну или ложишься и наслаждаешься вот этими прекрасными видами. Ну и также из мастер-спальни мы попадаем на свой личный балкон, на котором можно тоже попить кофе, ну и понаблюдать за своей территорией и вот такие виды прекрасные полицезреть. Место действительно крутое. Место туристическое, летом очень много зелени, и очень часто ребята здесь приезжают покататься на квадроциклах, на мотоциклах, то есть, ну, вообще, на самом деле, популярное вот для этих дел. Ну, и много здесь есть водопады, рядом здесь женский монастырь. Кстати, выезд на трассу совсем недалеко, ну, где-то в пределах 5-10 минутах. Ты можешь выехать на Краснополянское шоссе и поехать на Красную Поляну. Красная Поляна здесь, ну, минут 15, наверное, до нее ехать. 20 минут до Олимпийского парка. Прекрасное. Вот место посередине, прям место посередине. Хочешь на море? Пожалуйста, тебе море. Хочешь в горы? Пожалуйста, горы. А если ты хочешь вернуться к себе домой, ты сидишь, и у тебя здесь тишина, э, никакого шума, птички поют, э, все зеленое, красивое, либо вот так вот красивый, классные скалы в снегу поэтому будем завершать вот вам всем приятного настроения а по цене я вам еще не сказал и сейчас скажу вот цена данного дома 50, 250 квадратных метров на 6 сотках земли и вот в таком состоянии, в котором он сейчас, еще не поставлены окна, и тут много что еще нужно доделать, на данный момент будет 55 миллионов рублей. Если вы хотите полностью доделанный дом, полностью готовый, э, заходи и живи, ну, понятное дело, там без ремонта, да, он получается 80 миллионов. В это входит еще бассейн и ландшафтное озеленение. То есть все, дом готовый будет совсем... 80 миллионов если вас заинтересовал данный объект вы можете нам позвонить можете нам написать и можете посмотреть перейти по ссылкам в описании а к нам на сайте там увидеть этот дом и весь проект в принципе со всеми фотографиями вот поэтому я вам желаю хорошего настроения и всем пока